Жи рулетку на глаза ты станешь богатый за кровью рано мутишь Намутишь ты пару лямов на мет Товарищке ускоришься ты в пару раз не генни, лудоманься Главное, главное зади в описание Заходи на минутри Скрипач это ты что? Ну когда я тебе там слово, тогда ты поговоришь Ко на сервере долларов, тут... Шериф А, нужно дол. быть полицией Ну хорошо, хорошо, хорошо Что сегодня, похождение снова с диглом или, или, или а шо? А че я единственный мент, это не честно. Я один единственный мент на весь город Не считая суперсолдата и медика Нанесение ущерба здоровью. И типа, во правилам я сначала должен попытаться человека шокером хлопнуть. А что делать, если все берутся за стволы? Как ты будешь шокером э, людей бегать останавливать? Ну это странно. А счета ЖКХ не оплачивали еще. Что вы делаете? Алло, полиция, ты что делаешь? Куда? Домой, маник. Давай, давай, давай. Хищенин, похуй я, блядь. У меня похищают. Понятно. Похуя, да? Боже, какой же конченый здесь шокер. Это просто пиздец, ребят. В упор в чела не могу попасть из шокера. Настолько это конченое оружие. Ой, а что там за ру рубилово такое? Хуяси. Не понял, к стене. Кто? К стене, убрал оружие. Сейчас уб... Все, остановлюсь, да. Лицензия есть на ношение оружия? Уйди отсюда, уйди, не мешай. Раз. Уйди, не я мешай. Я только приехал в город. мы не угу. было, когда я ходил туда. Ну, Его и сейчас нету. Оружие без лицензии. Да на меня напал. Угу. Напал. Здорово. Здорово. Можешь еще купить овнюку и продать за 100 лямов? Я куплю у тебя её. До 110 даже. Не. А? Не-не-не, не хочу. Ну, давай. А мне интересно, этот, чё за челикс тут с оружкой бегал? молчишь, можешь подашь все таки Пусть, Не встаньте, Хотя пожалуйста, не а гражданский. Лечение легала осматриваюсь. Почему не дома во время Камчаса? А еще было как бы время. И ты его отнимаешь у меня. Я отнимаю, но вы ж просто бегаете здесь. Что что? Ну вы ж тут просто бегаете. Вы не идете домой. Я написал тебе. Я говорю, вы ж тут просто бегаете. Вы не идете домой. И что? Ну, действительно, и ну, что? Ну, слушай, аренда, это же какая-то дорогая. Ну, это Потому уже хочешь, не думал, мои проблемы вообще. Не, не дома свой, в кача. Нет, у меня было время, пока ты меня задержал. Нет. Время было у меня. Ты мне разумно да, пользуешься. Изучай тайм-менеджмент. Ты меня задержал. 505 секунд. Там, ну, ты... Что я было? тебя прямо сейчас задерживаю, а не тогда. Я с тобой тогда просто беседовал. Не думал, во время кача. Вот ты, как бы... Че, звонок будет от него, нет? В итоге вместо звонков из разряда ты мудак, за что ты меня посадил, жди ЖБ на форум, тебе пизда. Я получил нечто более интересное, об этом поподробнее в ролике не буду спойлерить. Блин, 30 хп мне неразумно будет на конфликты идти, но я все-таки пойду, потому что у меня диго в руке, вот и все. А остальное вообще не волнует нисколько Опа Опа Понятненько А маньяк что может носить-то? Еще раз давайте-ка вспомним Просто, блин, серваков много профессий, тоже разные А первый класс А какой класс у маньяка вообще? Так, ладно, маньяк, только первый класс, серьезно. У Джебутку кто убил, сука? Ано ган мне как выдавать, но именно просто. Или или или, или На ну тебя жалба, да, да. можешь прийти, блять. меня. Давай, давай. Слушай, у меня вопросик такой, как админ админу ответь, пожалуйста. Я понял, как админ админу ответь, нонрп ган вот у человека, мне как подписывать? Нонрп просто самого пункта. Слушай, ну у тебя что-то с микрофоном а не так. Ты признаешь фрп? Ой, как у Нет, Извини. А почему фрреарест-то? А, Извините. человек... Давай, расскажем. Смотри, получается, шла 505 секунда. Это получается две минуты еще и закончились. Как ну, когда можно будет оригать аром, людей. И ты, получается, меня задержал и начал вести со мной диалог время, чтобы я ушел там, хотя бы, даже если у меня нет дома на вокзал. Я остался там. И после чего, как бы ты меня ну, сказал на руснике. И арестовал. Слово выпил, не мог. Бан десять ми. Нон РП для тебя Тин 36. А ты 36 то, что он за маньяка был но он бежал сначала за человеком с ножом О, может быть под маскировкой но он напал на человека с ножом просто в спину когда по нему начали стрелять, и он что? достал оружие и начал стрелять. А, да? Понял. Так, в общем, но я начал с ним беседовать, потому что идет камчас, уже почти минута прошла камчаса, и он ну, ничего не предпринимает, чтобы там домой пойти купить дом. Вот, там. жил площадь какую-то снять. Он мне потом говорит, типа, аренда дорогая. А меня это как волнует. Со мной никто не договорится, не пытался ничего, он никуда не бежал, его вполне устраивал РП процесс. У меня вполне 30 секунд осталось где-то примерно. Я мог еще добежать до спавна, до вокзала. Ну, я потом остановил там. бы какой-нибудь другой мест. Похуже, задержал. чем я. Какое время задержал? Окей, окей, окей, окей. А ты не имеешь права арестовывать до 450 секунд. Насколько он тебя арестовал? Я его арестовал, когда уже пошло там 450 и ниже. То есть 448 и т.д. его задержал сам. Получается, ну, в смысле задержал в сам? Слушай, ну как бы это моя работа. Людей останавливать, проверять на оружие, камчас. Но я понимаю. Ты проверил оружие, ты его должен отпустить. Если такая есть возможность... Слушай, ну он на... сам что? на диалог идет со мной. В смысле я его задерживаю? А как он вы не дадил и ты ему приказал лицом кинеть, скорее всего. Ну, так он дальше со мной стоит, разговаривает, рассказывает мне, какая аренда дорогая, там, то, что рассказывает про время, то, что вот у меня еще есть время и так далее. Я говорю, ну, слушай, ты временем пользуешься неразумно. Ты минуту целую просто стоял или же бегал по а, вот этому коридорчику в гетто. О чем речь? О ком времени может и идти что? речь? И то, что я пользовался как бы... Не, не, не, ну, а, не, а я не у не не тебя как-то до времени... Ты половину что времени проебал сомалить, по своему желанию и что ну так и что А я тут а причем том, если что ты... ты задержал еще мои минуты мои минуты но мне хватило Ой, минуты одной секунды, минуты знаешь в чем проблема? Ты 50% ты времени дозволенного побегать по улице? Ты прошляпил, бегая в гетто. Почему, почему, почему бы нет? Ну почему бы нет? Тогда почему бы нет мне с тобой не побеседовать о том, почему ты в Камчас не идешь домой? Почему ты стоишь ты беседовал тут? Я побеседовал бы и отпустил бы, понимая, то, что ты задержал мое время. В смысле побеседовал отпустил? Ты сам со мной разговариваешь дальше, о чем речь? То есть ты со мной выходишь на диалог, а потом мне предъявляешь, что я с тобой стою, разговариваю и занимаю твое время. Ты как, нормальный? Я тебе объяснил ситуацию и ты Потом уже что-то начал, как бы, вот, вы вот, там не дома в каком час, надеваешь наручники и, и так далее, и начинаешь арестовывать меня уже. После чего, как бы, ты меня уже арестовал. Ну, смотри, я тебя арестовал в дозволенное мне время, по правилам. В чем проблема? 50% времени которого Блин, ты вообще, сам просадил. А что вердикт? А -а -а... Собственно, доказательства есть с нет. экрана Доказательство нет. от чего? То, что я его посадил в оговоре на серваком время Две минуты, прошло нет. Ты бы вместо доната лучше купи себе мика. Ты вместо Это того, чтобы считать микро, мои бабки Лучше себе купи нет. за какую-нибудь игровую валюту мозги И курсы по тайм-менеджменту Чтоб потом не ныть Ты проебал одну минуту сам, а вторую минуту у тебя какой-то мент забрал Ты что, хочешь меня оскорбить, я не пойму? Типа у меня мозгов мало, типа у меня мозгов нет? Ахуе, ты чё, меня троллишь такой тупой жалобой, пиздец. Попрошай-ка, блядь. Алло. Так, ладно, я закрываю шагу. Все, давай, ну, не, не надо плачь надо больше. Доказать, если игры, но... Давай, слезы Пробуем, вытереть да. тебе, как с жалобы тэпнемся. Стерпел. Все, иди летай. И... Сука, ты минуту сам проебал, бегая туда-сюда. Потом ты мне еще предъявляешь, что я твое время тяну. Ну да как, адекватный? Нет? Что-то мне пиздит про то, куда мне деньги тратить. Ебать, без сопливых разберусь. А как это вообще получилось? Типа, у меня два вопроса. Нахуя, а главное зачем? На тебя жалоба. Да, сейчас тэпнусь. Че теперь, вот мне интересно? Так. Че опять? На тебя жалоба 1.19. 1.19, а это что такое? Нарушение правил чата. Какого? Че я сделал-то? Я всего У лишь вас, минут э, 5 пробежался. Писклявый. А Писклявый, но. И? Неразборчивый. И неразборчивый. И неразборчивый. Так вы Кто же со мной понимает, общаетесь. Неразборчивый, иначе. если бы вы не понимали, что я говорил на протяжении всей жалобы. Нет, не разборчивый. Тебе показать на демке в дискорде. А мне зачем твоя демка? Я тебя не спрашивал, я с админом говорю. А лично я как администратора я тебе говорю, из замечаний это что у тебя не разборчивый у меня как-то под одним из роликов комментатор написал то, что как не зайдешь на какой-нибудь DarkRP RP сервак, то там постоянно какой-нибудь клондайк из донатных долбоебов или же пубертатных шизоидов. Так вот тут то же самое. Всего-то потребовалось назвать бомжа попрошайкой, прямо в лицо ему об этом сказать и не продать ему его заветную привилегию. А остановитесь, я понимаю то, что некоторых из вас немного задели высказывания про бомжа, а тем более, когда они отражаются в челике, который не может купить что-то за реал. Я не тот тип людей, которые встречают по одежке, провожают. Тоже по одежке выбирает друзей по одежке и так далее. Я не осуждаю чьё-то материальное положение. И с другой стороны, мне вообще до него нет никакого дела. Грубо говоря, мне просто похуй, сколько у человека денег, на что он их тратит. Челик тупо взъелся из-за того, что первое, я отказался продавать ему привилегию за игровую валюту. Второе, попустил его на его же жалобе. И третье, появляется на фоне предыдущих двух. Чем это не осуждение материального положения с его стороны? А, то есть ты не понимаешь, что я тебе говорю? Что? Нет, что ты мне да. говоришь? Ну, вот, видишь, да, ты же ответил знаю. на мой вопрос. Ты, что? ты не понимаешь, что я тебе говорю? Или что? ты не слышишь меня? Не слышу, я не понимаю тебя. Ты просто... А как ты тогда отвечаешь на вопросы, которые ты я тебе, говоришь? ну, задаю? Как ты на это отвечаешь, Я ты не понимаю разобрать, Сейчас пару сек. Я тебе опять же говорю. А что, так нормально слышно, не? Более но не так. Ну вот, чуть получше. Та жалоба прошла без особого дискомфорта, на самом деле какие-то комплексы, ты свой голос скрываешь? А у тебя какие комплексы, раз ты решила моих говорить? Ты пытаешься свои прикрыть этим? Не понимаю Ну, что не понимаю, ты к чему сейчас вот эти вбросы делаешь? Типа показаться смешным? Не понимаю тебя Блять, еще бы попрошайка пытался показаться смешным Вот я вообще с этого охуел Кто-кто еще раз? А смысл тебе говорить кто-кто, если ты не понимаешь? Или ты опять вдруг э, слышать начал? Я тебя не понимаю, опять пиши в чат. Да, пиздец. Админ, у нас же прошлая жалоба, э, получается. Лютик, смотри. Тут прошла это проблема, без короче, этого, без какого-то дискомфорта. Не говори мне поперек, пожалуйста. Мне кажется, жалоба это место, где обе стороны должны высказаться. Ты вроде бы высказался о том, что тебя не устраивает, о том, то что я купил в отличие от тебя. Админку О том, что у меня микрофон хуевый, э, То, что ты не понимаешь, что я тебе говорю Но, тем не менее, ты все таки отвечаешь на мои вопросы А потом иногда делаешь вид, что тебе что-то непонятно Вот, видишь, ты даже услышал то, что я тебя попросил не перебивать О каком дискомфорте от моего микро может тогда идти речь? Сейчас он скажет, что не понимаю половина из всего то что ты сказал я не понял ну я а, другого ответа от ты тебя не ожидал что-то ты про микро что ли я сейчас разговариваю а я еще не все сказал я не сказал касаемо прошлой ситуации на прошлой жалобе меня админ нормально слышал и отвечал на мои вопросы в тот момент когда я спрашивал на норп ган как прописывать или же на НРП выдавать что я же еще не высказался ты не слышал что ли в чем проблема А ты закончил речь он начал разговаривать Лагать, не лагает. Ну, не лагает. Тебе вроде прекрасно слышал его плохо. Есть, короче, ушные свечки, ты можешь попробовать в аптеке приобрести их. Должно помочь. Не понимаю. Слушай, а он еще какую-то третью жалобу подаст? Я могу, в принципе, не уходить никуда. Типа подождать еще, если он опять плакать будет. Возможно. А че я ему сделал дучить. такого? Чем я его того, обидел? Что ты его арестовал. Ты его арестовал. Ого. Этого он тебя будет душить. Я что то пока хватки не чувствую, как меня душат. Ебать. Вот это он тебя будет душить. Напугал ежа бритой пиздой. К стене встаньте, пожалуйста, это комендантский есть. час идет. Ага, это, вот, это извините, это мой сын, можно... Не, Не-не-не-не-не-не, он находился принес, не дома будет. в каче. Вышли на улицу, сынов. гражданский. Это мой сын, припехал. он немного... Простите, меня не волнует, вот, когда вы приехали, куда значит? вы приехали. Это приказ прямой, который Сюда, вы сейчас не слушаете. Богат. На что? улицу. Подожди, На подожди, улицу подожди, раз. Я, я На улицу два. Не, а, товарищ, подожди, смотрите, я а, не мешайте проходу, мальчика, пожалуйста. Он... Проходу я не, не за... мешайте. Проходу Можете не меня мешайте. Можете меня Мне вас не за что арестовывать. Проходу не мешайте, пожалуйста. Я прекрасно вас понимаю, но у вас... Дома сейчас, в вашем помещении находится человек, который нарушил правила комендантского часа. Говорю, сказал, Освободите, том, пожалуйста, проход, пришел, иначе можешь... я посчитаю это за неподчинение его сотруднику. Вы меня слышите, нет? Ну, я говорю то, что... Выйди. Простите его, пожалуйста, но... Не надо его арестовывать, но он ко мне вот домой пришел уже. Ну, он прям попадает Не стоял. дома в качах. Вот Ой, Пожалуйста, Господи, впредь Господи. больше не пытайтесь Понабирали укрыть преступников. Понабирали, да. Это мой сын был, ты что, издеваешься? А почему? А поч... ну, Хорошо, слышь? Без... Хорошо, твой сын. Давай поприкалываемся сейчас с тобой. Ага, номер, короче, кадастрового учета. Я сейчас посмотрю. Учета, Кадастровый номер учета этой недвижимости и вписанные в нее жильцы. Я сейчас возьму и проверю. Не пытайся вносить сейчас Он никаких правок прописан. Не прописан сюда, Вы значит, еще? он тут не живет. Это мой, это мой бизнес, это не мой дом, это мой бизнес. Да. Сделать... И ты к себе в бизнес прямо вот сюда, в предприятие, чела приютить решил. Мне Молодец. Его в Вы что, да, делать? я его за нелегала Господи. запишу тогда. В чем твоя проблема? Так что говорите, можете отойти? Да могу, конечно. Всего да, доброго. Да. Куплю умнира навсегда. Это мой, это мой клан сейчас. Сейчас переименую меня туда добавить, пожалуйста. Та, да, моя ты радость. Все там, когда Но третью жалобу подаст, дух. бог любит троицу там и все Вы такое. Что-то, блядь. Что, дурак, нахуй, совсем? Окей. Okay. Ну. А зачем меня убили? Когда киллер принимает, выполняет заказ, то в конце самом пишет в правом нижнем углу, то что заказ, на к примеру, Владимира Вдову был выполнен. В этот раз такой надписи не было, и это убийство расценивается либо как фрикил, либо как ННРП. Почему ННРП? Сейчас объясню. На правилах Амбреллы запрещено мстить за арест или же за попытку ареста. Это будет считаться ННРП. Очевидно, что первый килл он сделал из-за мести, но прикол в том, что до ареста он был бандитом, а после него стал наемником. Думаю, я никого не удивлю этим, но все же скажу, когда ты берешь проект, то в основном ты заново резаешься на спавне и начинаешь, грубо говоря, новую жизнь, а значит соблюдаешь НЛР. Вдобавок к НЛРу этот челик еще пренебрег нон-РП, а также и Того за один килл он умудрился нарушить сразу три правила, остается еще два до того, чтобы сделать рецидив. Но это еще не все, ведь все свои будущие заказы, в скобочках попытки отомстить, он принимал не от рандомных людей, которым я как-либо насолил в РП игре, а от своих дебилов знакомых, по его же просьбе. А, нет, не вышел, погоди. А, он за администратора. Все равно заказывай. Закажи его. А с кем он, интересно, говорит? Все равно закажи его. А кто заказывает, раздает? Хитс? Ага. Вот эти два дурочка. Ладно, впишу да, просто. спасибо. Так, ну меня один заказал, второй. Потом вот, сейчас... Заказал. А давайте, знаете, как сделаем? Ну хорошо, хорошо, хорошо. Типа, я стану также ментом. Куда вы выбегаете? А -а -а -а. блядь? ну я тебя Ладно, я тоже побегу. Проходит буквально минута, я просто почекал, кто меня убил, и снова на меня прилетает заказ, и снова меня убивает один и тот же наемник. Как неожиданно и приятно. Наверное, не буду занимать ваше время этим идиотом, просто покажу ключевые моменты, где он неожиданно получал заказ на одного и того же человека, а итог вот такой. Кто, интересно, сейчас сделал? Великий эстач. Ой, ну, прикольно, ходит за оружием вообще. А, <с а почему? С оружием. Маш, что? А, потому что я в кеда нахожусь, еще права не имею. Давай, ПБ. Да нет, не имею. Ты мне что-то угрозить хочешь, или что я понять, почему ты клонишь, то -то. Не, не имеешь права. -то. Не имею права, значит. То есть ты свидетель того, что я хожу с оружием, я тебя правильно? Вот это я понимаю. To rebuild and then to Okay, okay, Хорошо, только не стреляй. Блин, ребята, мне меня, кажется, не получится вам показать, что было дальше, потому что он впоследствии ливнул с сервака, и у меня не получилось его забанить, и я не могу выдать ему рецидив, потому что я всего лишь донатный админ, а это может делать только наборный. Предвижу волну недовольства в комментариях, мол, опять ты ничего с этим не сделал, чел откровенно нарушил кучу правил и так далее. Да, ребят, я понимаю, но давайте посмотрим, что будет дальше. Это не единственный интересный случай за весь ролик. Дверь дорожного. А чё звонил? Подешевел. По заебал мэр, давай его свергнем, нахуй. Но... Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Чего тебе надо? Стены. Чего да, я остановился? Стены, вон туда. И вы. Давай, оба, оба, да, оба. А зачем? Вы мэра хотите Нет. свергнуть? Нет. Ты хочешь сказать про компьютерную игру? Какую компьютерную игру? Э! Так лицом к стене, все, все. все. Давай, стреляй по ним. Это типичная Вечеринка Остановись. Можешь не стрелять, пожалуйста, чел? Хорошо, хорошо. подчинение. Дальше я натыкаюсь на главу бандитов, который убежал, и он там был уже не один, а со своей ебучей кодлой, которая меня отправляет на спавн, а этот глава бандитов сразу же получает феррп, потому что там, в центре города, он его нарушил, убежав от меня, когда я был с оружием в руках. Кулищуку. Лицом к сене, рад, лицом, к сене, оружие убери по убери, оружие убери, оружие убери. Да? че, у меня по хотел там арестовать оружие. за сверху СМРа? оружие по-хорошему, а то я тебя убью сейчас. Убрал оружие, раз. Убрал оружие, два. все. Ты чё там моего кента хотел арестовать? Кого? Именно. Объясняйся. Кого? Объясняйся. Когда? Объясняйся. Вон того, зеленого, зеленого вон стоит. Да Голубого. не, я его впервые вижу. Скажу. Да, да, да. Что? да? Получается? Знаешь, ты понимаешь, ты знаешь, наши мои планы. Какие планы? Про ну, компьютерную папа, игру бед говоришь? Бедут, бедут. Так, и чё? Ну вы меня можем, убить хотите, давайте убивайте тогда, чё? Ну, да. ну так а что ты за время тянешь? Ведь, знаешь, нашу а жизнь, время тогда да? Зачем? Пожалуйста. Хочу увидеть твой глаз. Так я ты в маске, что ебнулся? Иди нахуй! Вот и МРПе поломал, он тогда убежал и получил не починил, не считайте. У меня было оружие, он не боялся. У вас жалоба за ФРРРП плюс П. Я ФРРРП и П нарушил? Не ну, да, так большой. Uh, смотри, наш человек утверждает, что они с другом были. Глава бандитов и грамбилась. Соответственно, у грамбила повышенная ФРРРП. И у главы бандитов... Это я гра... глава бандитов, мой друг персональный бандит. И мы шли к а, другому. моменту. говорил, другу, а Рамил а это друг, к которому я шел. Ну, смотри, он был, получается, он был клуб бандитов с одним человеком из его света, из его темы. Получается, на уровне шбернаута, суперсолдата. Небольшая поправка, админ тут уже первый раз прокалывается на незнании правил. Глава бандитов игнорит правила ФРРП до трех человек, если рядом с ним один или два вооруженных человека из его банды. Тогда он шел вдвоем со своим другом, и они не имели никакого оружия в руках. Но ему на это Рубинова поебать, ведь посмотрите, что он будет вытворять дальше. О, ты, короче, берешь... 어, ты... О, причем нарушение твое то, то, что ты увидел, как они убегают и начал в них стрелять. Было такое. А в смысле, может быть, тебе полностью ситуацию рассказать? Нет, я просто хочу спросить, было такое или нет? А это мы уже разберем. Ну... Может быть, ты меня послушаешь, я расскажу, а потом уже будем рассуждать, что Нет, было. Нет, может быть, ты на мои вопросы будешь отвечать? Так, я тебе отвечу, просто ты мне тэпнул жалоба, да это что такое? Когда ты слушаешь человека, который ну, же бы, я просто, не объясняется. просто... я услышал его краткую версию, и я хочу тебя сначала по ней спросить. А если у нас что-то будут какие-то недопонимания, мы придем к тому, чтобы рассказать полную версию. И мне кажется, к этому надо в первую Экономию очередь Я экономлю все подходить. время, ты его затягиваешь. В смысле затягиваешь ты. Когда ты увидел, что. Ну да, я стрелять начал дальше. Это просто шиз, пиздец, ребят. Я пытаюсь что-то сказать, он начинает быстро орать. Типа не перебивай меня, это нарушение правил. Что за хуйня? Куда я попал? У тебя на ты если у тебя не было прямого продолжения, Нет, ты же можешь меня послушать, нет? Могу, ты можешь меня не перебивать с первое пробеждение? это 1.38. А в чем прикол? Я пытаюсь рассказать, ты не даешь просто этого сделать. Я типа хочу дать слово. Ну так все, дал слово, сам спасибо. Давай я тем, поговорю. Что ты меня перебиваешь. Так вот. Ну, когда я тебе дам слово, тогда ты поговоришь. Я ну. тебе давал уже привет, хватит меня перебивать. В чем проблема, Ладно, я... рассказывай, как ситуация. Я стою за стеной, слышу их разговор. Кто-то из них говорит о том, что вот, надо свергнуть мэра. Пойдем. Ребята собираются, идут. Я за ними проследил. Когда мы доходим до общественного места, то я начинаю ставить их лицом к стене вот, и начинаю как бы опрашивать: типа, какое там свержение мэра, и все такое. Затем меня провоцирует какой-то, не знаю, дурачок. То ли он со стволом был, другой, кажется, просто с кулаками подбежал, ударил и убежал в ассоязи. Я повернулся, может быть, там на секунду две. Эти же ребята, видя, что их ставит человек с оружием в руках, лицом к стене, они на это никак не реагируют и просто, считаю, убегают. Вот. Какой мне смысл браться за тазер, если человек не боится оружия? Это первое. Если они планируют свергнуть мэра, значит они вооружены. Это второе. И третье. Смысл браться за тазер и не открывать по ним огонь, если они идут в какое-то конкретное место, где они будут собираться свергать мэра сначала. Норма ну, у тебя в том, то что на тебе не было прямой игры в жизни, я повторяю. Я сейчас... Пожалуйста, не перебивай меня. Пожалуйста, не перебивай меня. И если ты меня хотя бы один раз перебьешь, у тебя будет уже 38. Мне уже надоело. Смотри, я увидела тебя еще плюс нарушение. Во-первых, номер П все равно есть. Никто из них не был с оружием. Дальше он мне объясняет, что люди, которые хотят свергнуть мэра, у которых по-любому есть оружие для этого, никакую прямую угрозу мне не представляют, когда я их пытаюсь за это задержать. А вот тут он уже пытается зацепиться за слова и увеличить мне срок. Бана просто потому, что я ему не понравился. А, вот, а еще, ты говоришь, ты допрашивал, да? Ну, да, я спросил, что за свержение мэра вы готовите. У тебя на НРП, если, если ты их допрашивал, прописано, получается, в правилах правительства один из первых пунктов, только ФБР суперсолдат могут проводить допросы. Ты ну, их, так. обычный полицейский, допрос никакой проводить не можешь. На НРП еще тебя одно. Получается, я вижу... Тишение. Номер П x два. Теперь разберем o -o, ситуацию дальше. Говори, что было дальше после того, как. В чем прикол-то? Да. Мне они на всего лишь один вопрос ответили. Это формально и недопросто. Да мне же надо потянуть время перед тем, как полицию вызвать еще наряд. Я вот этим и занимался. Ты как-то однобоко ситуацию ситуация. Ты мне сказал, что ты их допрашивал. Ну а что мне стоять, просто вот поставить лицом к стене и молчать? Или что? Ты пускал это тоже на НРП. Аргум... Ты твои аргументы, типа, а что мне еще делать? А что мне еще делать? Мои аргументы правила, рассыпаются так, насчет значит, того, что выдаю, ты, ты говоришь про перебивание а всякие. Тебе я тебе за перебивание, меня. Ты а что, ебнулся? 1.38 плюс 3 часа бана. Ты ёбнулся, нет? Нет. В чем брать твоя проблема? Ты просто не можешь я дать себе. Даже после предупреждения. Ты ёбнулся, я тебя спрашиваю. <laughs> <смех> Ребята, я придумал новое слово Это просто, блядь, мега кончик какой-то, а не администратор Он мне говорит, теперь рассказывай ты Начинаю рассказывать, он перебивает меня сам Я пытаюсь дальше рассказать Он говорит, я тебе выдаю наказание за то, что ты меня перебиваешь Что это за хуйня, куда я попал, блядь? Я могу хоть что-то сказать. Слушай, после таких слов я не могу тебе не дать 1.38. Ну, молодец, тебе просто нужно кого-то забанить, вот ты себя типа цель нашел. Ты просто не даешь мне ничего сказать и сыпишь тем, -то, что я тебя перебиваю. Да слушай, речь спокойно, веди себя адекватно, уважи каждого человека на жалобе. А он в смысле? Ты кому говоришь? Тебе. Так. Я-то сижу, слушаю всю жалобу, мне не дают ни слова, ты понимаешь? Ну, ну вот. Пауза гробовая. Почему ты сейчас не говоришь? Пауза не гробовая, потому что он, наверное, наказание какое-то выписывает. Я шо ебу, что он делает. Я ему объясняю то, что я хочу затянуть время, Давай когда без людей. Пожалуйста, объясни ситуацию. Окей. И тебе Может, такую я... тишину обеспечили. Так, ну, получается. А что тебе смешно? Ты, чела, всю жалобу всю жалобу. На протяжении всей жалобы ты затыкаешь, а тут вдруг решил послушать. он ну. Нет, там просто чел удивился, что его летик забрал. Ну да это вот, ну да, это, вот, отца, ну, да, смеяться, это повод посмотреть на жалобе, на который ты чела просто откровенно за человека не считаешь и не считаешься с его мнением. Еще раз говорю, я пытался время хоть как-то оттянуть, потому что челики готовятся сделать свержение мэра. Можно я скажу, и ты не будешь меня перебивать? Если ты ставишь человека лицом к себе, он стоит лицом к себе у тебя под оружием, ты можешь спокойно вызвать полицию, можешь вызвать наряд. Они не имеют права двигаться, потому что они под стволом. Ты э, не должен был проводить допрос, который не можешь проводить. И какой я допрос провел? Вот хорошо, давай. Что было такого похожего на допрос? То, что ты сказал, то, что начал их допрашивать. Ты сам это я сказал? Ты и хочешь ты это то, за допрос ты... считаешь? Мне я спросил, ты... что за свержение мэра, о котором вы говорили. Вот это допрос, по-твоему? Охуеть. Ну, Мне ну, бы смотри, в полицию пусть, пойти работать, с... в госаппарат тогда в жизни с такими допросами. Попросил меня не перебивать. Было понятно, то, что ты сказал, и я начал их допрашивать. Сейчас ты что-то очень сильно переобуваешься. Но ты допросом считаешь обычный вопрос, который я задал всего лишь один, челиком, который хотят свергнуть мэра. Серьезно, нет? Я считаю допросом то, что ты признаешь допросом, если ты в начале жалобы не... Ну, я не это, знаю, грубо говоря, правила. для себя так называю. Ты решил это просто взять как удобный инструмент для манипуляции правилом, то, что допрос запрещен. Поздравляю. Вместо того, чтобы ты, сказать, что это нихуя не допрос, раз. ты просто подошел, задал им вопрос, а не начал допрашивать. Ты начинаешь мне сыпать о том, то, что вот, ты не можешь допросы проводить. Какой там нахуй был допрос? Слушай, ну у тебя и так 1.38. Ну, За что? ты можешь что хоть, ну не знаю, две минуты не перебивать. Ты меня опять перебиваешь. Тогда я перебил. Ты что ёбнулся? Перебью. Я пытаюсь говорить, ты меня сейчас перебиваешь, в данную секунду. Можешь быть поадекватнее? Ну, пожалуйста. Бля, да ты сам неадекватный, ты мне сидишь тут, перечитываешь несколько правил, которые якобы нарушил. Ты, ну просто, на отъебись это делаешь сейчас. Я просто по кайфу, у нас Нет. такая, там, одно, нон-РП-2, потом перебивание, еще кунь хуйню. Это что за... Это лицо сервера? Ты наборный? Ты наборный? Да, наборный. А какое-то тогда нахуй лицо сервера по правилу 1.0? Какое ты нахуй лицо сервера? Несправедливое? Ты отражаешь несправедливость сервака, когда ты разбираешь ситуации? Нет, я разбираюсь согласно правилам. Да, ты согласно правилам разбираешь так, согласно так, чтобы у челика нарушений больше выдавить. Глядя на тебя, глядя на тебя думаешь, как раз таки правило 1.0 отражается на серваке в общем, расты лицо сервака. Пол сервера людей дрочат друг друга на жалобах, чтобы выбить больше нарушений. И мне для этого не нужно бегать вот далеко за примером каким-то. Вот в этом ты, да, лицо сервера. И у тебя как раз уже нарушение admin.10. Поздравляю, блядь, лицо сервера. Ты сейчас меня затыкал в самом начале на жалобе, угрозами нарушения какого-то сыпал. Какого хуя? Ты мне не даешь ничего сказать. Согласно правилу админ 1.3, у тебя унижение достоинства игрока. Ты позвал человека на жалобу, сам попросил, типа, что я тебя заберу на жалобу. И ты мне рассказываешь про то, что вот, сейчас подожди, отвечай на мой вопрос, не перебивай меня. И я на жалобе пытаюсь сказать, что... Вот так-то и так-то было, а ты на это забил хуй. Тебе не кажется, это то, что ты, как лицо сервака, еще умудряешься унижать достоинство игрока, на которого подали жалобу. Мне кажется, админ должен разбирать жалобу так, чтобы удобно было обоим участникам, и тому, кто подал, и, на то, и тому, на кого подали же бы. Да ничего, у вас ебанько на, на админе. Да ты все, ты включи нормальный голос. А смысл? Смысл мне включать нормальный голос. Ты сейчас видео записываешь? Единственный вопрос, который возникает, когда вот тут сейчас у тебя админа в говно лицом макают. во правила не уже нарушил. Раз 15 за жалобу. Бля, потому как что ты мне не даешь нихуя сказать и затыкаешь меня, перебиваешь, и говоришь то, что у меня будет нарушение какое-то. Ты мне просто ничего не даешь сказать нормально. Мне типа сидеть эту хуйню хавать или что, по-твоему. Кстати, ты на жалобе несколько раз мне угрожал наказанием в виде бана. Прикольно. В исключениях, твоей привилегии нету. 1.16ADM. закончил говорить, я надеюсь. Нет, То я просто вот не с не удовольствием листаю список правил администрации. И вот нахожу пункт за пунктом, который ты нарушил Все почти Возьми, твои тезисы позволяю. о перебиваниях Были только в том ключе, когда я просто даже прожимал микрофон Не стоило один раз даже нажать микрофон Ты уже начал говорить про перебивания Ты просто спамил этой хуйней на протяжении всего начала жалобы Естественно, там каждый, ты будешь высчитывать, это, что каждый... я типа тебя перебил Ты что, серьезно, каждый дальше раз, хочешь эту не... хуйню разбирать? Каждый раз, когда я тебя перебиваю Когда ты меня перебивал, я слушал Ты просто нацелен всю жалобу был на то, чтобы с меня какое-нибудь нарушение выбить. Там перебивание, нон-РП и так далее. Ты мне сказал с самого начала: там ответь на один вопрос, а потом а, будем решать, нужна ли нам полная версия ситуации. Это нормальный разбор жалобы, по-твоему. Мне кажется, жалоба как раз должна проходить и начинаться с того, что люди полностью ситуацию рассказывают с обеих сторон, а не просто сыпать наводящими вопросами в самом начале. Пробегаю сюда, меня ставит он с друзьями, пару вопросов там мне задают. Ну, блядь, чё, грубо говоря, тоже допрос. Типа, ты меня хотел там в тюрьму посадить за, за свержение мэра. Формально он тоже допрос с друзьями проводил, но он же не ФБРовец, он же бандитом был, главой мафии. Охуенно, ну что ты ему тогда ничего не скажешь? Ах да, ты же не дослушал нормально. Ты же меня, блядь, всю жалобу сыпал угрозами касаемо неадекватного поведения вот перебиваний. Молодец, супер. Админ охуенный, спешал админ. Дальше. А ты мне сказать... Я тебе не дам сейчас нихуя сказать, ты говорил всю жалобу и так меня. Я тебе дам, блядь. а я себе дам. Ты уже повторяешься 15 раз. Я хочу тебе сказать. А, Отъебись, я нахуй. Был, я тебя доктораешь? не слушаю. Отъебись, блядь. Я говорю с адекватным админом выключать тебя. Я. Отхуя Послушаю, головка, не, не разговаривай, нахуй минут. со мной. Так вот, я что говорю? Тут интересно, я Тут пиздец интересный, ты очень много пропускаешь. Можно я на своей жалобе слова получу? Да нихуя ты сказал достаточно на... в начале жалобы, когда меня пытался душить, блядь. Не-не-не-не, не, не, не, не мне недостаточно. На моей жалобе слов я просто не могу, уже 28 минут мы можем уже разобраться. Вафк встань, вафк встань. Маник поставь, ВФК фарми, блять. Ну типа если меня хотят э, по подушить, блять, что я не могу таким же заниматься. Ну а теперь Куратор все таки вник в суть этой ЖБ и решил разобраться в ситуации и пошел со мной в Дискорд смотреть мою жалобу. Я думаю, никто из вас не обидится, если я не вставлю весь разговор в Дискорде с администратором и то, как я ему показываю моменты, которые вы и так можете посмотреть в самом ролике. Я просто покажу итоги. Да, я просто, так, хорошо, соответственно, а, то, что сказал мой набор администратор у него э, вердикт был вынесен правдой, ну, то есть у него нарушение со стороны то что он выдает неправильный вердикт, э, нет, а вот со стороны, как он вел себя на жалобе, игнориров, игнорировал нарушения, э, которые были видны, угрожал и все такое Соответственно, он за это нарушение получит, будет отрабатывать довольно недолго. Это ДМ 1.0 и 1.16? Отдаем один тринадцать, отдаем один одиннадцать еще. такие дела. То есть это несколько, 4 или пять пунктов Да. И что ему за это выходит? Там сколько? А, да. Так, сейчас все, все, все. За ADM1.0 ну, ему выходит ван, за ADM1.13 ему выходит предупреждение, за ADM1.11 ему также выходит предупреждение, и за ADM1.16 ему выходит предупреждение. То есть следовательно, кладу все предупреждения, у него три предупреждения, а три предупреждения у нас автоматически ван, он получает за все это ван, два варна, два варна получает. А для снятия набора администратора 3 варны. То есть у него до снятия останется один ванн. Прикольно получилось. У меня там что в итоге из нарушений? 3 часа это 1.38, конечно, соответственно, перебивания были, а, администратор это присек. и 1.1 x2, то есть 3 часа 20 минут бана, а администратор у нас получает 2 в А следовательно, игрок, который подавал жалобу, у него 1.1 за месть. Ну, окей. ты вы что, реально думали, что ролик закончится только на том, что я наказал какого-то мега конченного админа и уйду? Не, ребят, не сегодня. У нас еще 10 минут экранного времени, в которое мы постараемся уложиться. Погнали! Ну, рецидив, я это все расскажу, когда он будет тут. Ну-ка, давай-ка, излагай. А, получается, я вчера играл на серваке. Не смог я ему выдать из-за того, что я не могу выдавать рецидив. Вот, и админов, подходящих под критерий, не было. А вот, дело было так. Я его за полицейского арест, а ему не понравилось это. Разобрали жалобу на это. Фриареста не выявил никто. Потом через буквально минуту на меня снова приходит от него жалоба. Уже по поводу микрофона. Далее. Ну, жалоба тоже закончилась. Следующим образом, что никакого нарушения не было. И после этого что начинается? Ну вот смотри. Он же был за бандита до этих... Затем он берет наемника и начинает меня убивать по заказам. По Одного только меня типа понятно, из мести и все такое, наверное. Нет, вот честно тебе скажу, о, заказы на тебя были, как бы, здесь я не причастен, убивал, как бы, да, только тебя, потому что находил тебя, вот честно тебе говорю. И счет вчерашнего, да, я извиняюсь, насчет пинга, как бы, ну, ты был пранк, ну, прав насчет пинга. Потому что я пинговал, даже бы зря подал вторую. Сорян за отнятое время. Здесь я не вижу, что, где рецидив. А, так, прикол-то в том, что, смотри, по факту, да, по это себе. все является каждый каждое убийство по заказу вот это местью за то, что я тебя посадил за то, что я не получил наказание за вот это вот якобы нарушение по-твоему фри, вот, фри ареста и получается каждый килл был на меня оформлен и каждый килл был как раз таки оформлен Сделан тобой Это же не является наказанием Я сделал заказ, все, мое дело Так-то. Ну смотри, там понимаю. просто нюанс такой есть То, что, как его 1.1.8, грубо говоря Ты мне мстишь, уже начиная Даже новую жизнь, и делаешь ты это Четыре раза, и четыре раза У тебя 1.1.8, и НЛР есть, вот, прикол Такой, и того у тебя опять нарушил. Ну смотри, дружище, если бы Как бы, что там, 1.8, ты говоришь Если бы я тебя, типа, там начал как-то я бы, наверное, продолжил, типа, ну, если бы это так было, по твоим словам, как бы, я бы, наверное, на тебя опять демки собирал там и так далее, как бы, ну, дал ну, как бы, это не очень логично. Но ты-то решил, как, да, ты как раз-таки не доводить до рецидива, 4 кило сделать по заказу. Ну, от своих друзей, конечно, ты их просил, скорее всего. Ну, смотри, Ты мастер. же говоришь, рандомные люди заказывали, я думаю, то, что друзья заказывали, вот один в бан уже. Тут, смотри, тут как бы то ни было, если были заказы действительно, да, то фрикела как такового нету, собственно. Так же, как и на НРП вот по подпункту, который ты один 118 А смотри, Потому прикол что, такой, что ну, он звонит другу, своему знакомому и говорит чтобы вот конкретно меня заказывал вот ему говорят то, что вот он в админ профил он говорит все равно заказывай ну типа он сам э, хочет там сделать какую-то типа причину для заказа заказ же он для чего не для того чтобы просто кого-то бахнуть вот вы же на рп серваке играете а заказ он сделан именно для того чтобы человеку который заказал помочь устранить там его недруга какого-то конкурента а у чела, грубо говоря новая жизнь началась он играет за киллера который не имеет отнош... Ко всем этим конфликтам, но он сам просит, чтобы заказывали одного и того же человека из раза в раз. Так было раза 4 точно. Звонил кому-то, просил тебя заказать, есть какая-нибудь. Просто не могу поверить. я пока предполагаю, может быть, он честно ответит. Он просто утверждал, что рандомные люди типа серьезно, рандомные люди, четыре раза одного и того же человека заказывают. Не-не, дружище, я честно говорю, как бы такого, типа, ну как бы не было, потому что, ну смысла нет, как бы, ну всех плохих людей, которые, ну знаешь, типа вот сейчас Челик откинул на 7 часов, он меня пытался задушить, ребята помогли мне, я вот его записал, типа список своего Ладно, пойдем людей, в Discord, как бы. я тебе покажу, как он тебе сейчас пытается напиздеть, он там звонил человеку, говорил, чтобы меня конкретно за... заебал я уже эту. Хуйню слушать. Ну уйди. Вот смотри, меня убил кто-то Не буду сейчас утверждать, кто это, он или не он Но заказа нету на меня Это первое Убили с СВДшки, сейчас почекаем с тобой А, вот Великий Пупс Киллд ОДЖИ Будка С Драгунова А, он играет за киллера Вот здесь уже видно, сейчас будет а, Нет, не вышло, погоди А, он за администратора Все равно заказывай Закажи его. Это первое, потом дальше. Вот он чуть пробегается. Все равно закажи его. И дальше okay. идет прикол такой, То, что, ну вот, чтобы не быть голословным. Ну типа интересно, выходит, да, то, что один и тот же киллер на одного и того же человека постоянно выполняет заказы. Причем с какой периодичностью? А вот выполнил, ну вот выполнил 8.27, потом буквально там через 5 минут еще заказ, через минуту... Еще заказ. И потом, вот, смотри. И потом, подожди, вот через. И через минут 10, там может быть 8. Еще а -а -а. один заказ. Вот. Так. Ну что, учитывая его номер П. Да, я фон. это типа расцениваю, то, что он мне мстит. 4 раза. Вот, вот заказы 4 раза, потом фрикил. Потом э, НЛР, потому что он, у него другая жизнь, профессия началась. Он помнит, что э, вот его там кто-то посадил за бандита. Это НЛР. И отсюда выходит рецидив. Еще плюс он пытался тебя обмануть. Да, да, да, да. да. Вот. Такую... Это если даже уже не говорить о том, что он вчера меня слить пытался из-за того, что я ему овнерку не продал. И попустил его на двух жалобах. Я понял тебя. Ну чё обижены, мы демку посмотрели. А чё, бань, мы... Ну да, пошли. наверное, бань. Мы тебе с подарком запоздали на 3 дня на день рождения. Сейчас вот будем чё? давать. Ну на день рождения мы подарок тебе забыли дать тогда, 3 дня 3 назад. Вот сейчас вот успеваем принести, считай. Откуда ты знаешь по мой день рождения? А тебя это вообще волновать не должно. Скрипач это Расскрипач, ты что ли? Почему только скрипач может знать о твоем дне рождения, охуеть? Ну как бы я, ему вчера мы с ним вчера разговаривали насчет этой темы. Больше мы темы не заводили никто. Со скрипкой, что ли? Че? Со скрипкой разговаривали? Со скрипачом, да. А че, какую ник него? Вчера. Скрипач. А. Это ты чай? Да нет, я вон менс проект. Нет, не будет откупа. Да какой тебе нахуй откуп? У тебя рецидив? Ты ж там что-то душить пытался, но я что-то вот за дня два никакой хватки, правда, не ощутил. Вот серьезно. Какие нарушения вообще там вообще? Все, если. Но рп 4 штуки: НЛР, фрикил. Рецидив и обман Потом что-то на жалобе там О -о -о. про комплексы мои какие-то говорил у тебя у самого комплексов нет? Да нет вроде А ты же вроде бы вчера в роли ущемленного был То, что тебе было неприятно со мной разговаривать Из-за мода. Да, было неприятно Ну да, плюсом это... ты еще ущемился, что я тебе не захотел Овнерку продавать И это еще надавило на то, что ты захотел нет, меня здесь слить Нет, я не ущемился здесь... да Ты ущемился, пиздец, это по твоей желание. реакции было видно Ты еще пытался дурачка строить на жалобе нет, Когда я, я тебе сказал, вот ответил что-то но ты просто начал делать вид, что ты нихера не понимаешь. Ты же тем самым и затягивал жалобу. Нет, там я сразу не понимал. Потому что господи, ну зачем ты сейчас табистишь? Вот смысл. сейчас вот Да я тебе правду говорю сейчас. Но сейчас ты, наверное, какую-то там правду для себя говоришь. А вчера И было очевидно. А -то -то -то... Почему тогда ты меня -то... не забанил сразу за мои нарушения? Почему ты сидел, копил мои нарушения Ну, вот я страниц? захотел тебя слить так же, как вчера хотел это сделать. Ты просто мне испортить игру. Вот сегодня я тебе испорчу сам ее. Все, вы закончили дискуссию. С днем рождения.